Всем привет! Не так давно одна из моих подписчиц выразила свое сожаление на тему, почему же я не показала, как собирать цветочек яблони из пяти лепесточков. Я решила исправиться, поскольку у меня есть свободная минутка, то, пожалуйста, вот маленькое такое дополнение к первому видео. В общем, наслаждайтесь, как всегда. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем приятного просмотра! Начнем... Для этого нам нужна заготовка из тычинок, которые мы примотали к проволоке, тейп кусочек и, собственно, 5 лепесточков из фомерана, которые уже обработаны. Приступаем к тому, чтобы намотать тейп-ленту на проволоку. Накручиваем так, чтобы вот здесь образовалась небольшая пипка, которая служила основой для подклейки, собственно, самих лепесточков. один лепесточек, можете наносить клей как на сам лепесток, так и на это основание, я буду носить на основание. Прикладываем лепесточек так, чтобы прикрыть тычинки. Не забываем, что нужно соблюдать уровень, а также не забываем о том, что нужно клеить лепесточки так, чтобы они закрывали основу, которая обмотала наши тычинки. Надеюсь, что мое маленькое дополнение вам понравилось Ставьте лайки, подписывайтесь Жду ваших комментариев Всем пиз!